Аллаху Акбер, Аллаху Акбер. Ага. 8 января я иду в магазин, чтобы купить жене апельсин. Бабла нет, до зарплаты два дня. Жена, наверное, задушит меня. На трубу звонок, незнакомый номер. Отвечаю, Алё. Это Анатолий Собирай манатки, не забудь зарядку Попрощайся с женой, метелем отбой Едешь в Сирию, заработаешь денег Глядишь и хватит на новый телек Маме купишь шубу, жене апельсин Собирайся скорей, ты такой не один Приехали в часть, едь на полигон Зачем звонил мне этот гад? он Пацаны говорят, что не едем уже Грустно стало у меня на душе и три месяца нудной спецподготовки Московская проверка, целый день тренировки Нормативы сдавали, из пушек стреляли На все эти трудности мы хер забивали. Но вот вроде едем, осталось три дня Тормози, братан, не едем никуда Снова проверки и снова стрельба Чуть не взорвалась деревня одна Наводчик ошибся в одну единицу Такое могло нам только приясниться На закричал, разрывая лицо Пизда вам, сержанты, готовьте Очко Вечером нам предстояла разборка Комбата едут за тупого уебка Начальник артухи выводит его Ты хуй творишь, утиное чмо Потрачены деньги на экипировку На форму ботинки, трусы и толстовку На мазе крема, пакеты, часы Куплены сумки, паста, носки Потом построение, смотры, проверки Снова какие-то мутные темки Полковник сказал, мы вам выдадим все мне захотелось ему плюнуть в лицо Ну вот наконец-то пришла телеграмма Пора вам лететь, подъем будет рано Прилетели на базу и охуели сразу Патруль повсюду пристает, как зараза Рано утром орет граммофон Личному составу базы подъем Побежали морпехи круги нарезать Это зарядка, им некогда спать Какая война у них строевая и тут все повзводно в ногу Шагая, наряд на развод С метлой выбегает, а после Все дружно плац подметают Нельзя здесь картоху, нельзя здесь продукты Ты жрешь только пшенку Каждое утро ты за кастрюлю Уедешь домой, и там Тебя встретит гарнизонный конвой Контрактникам дрочат, как в учебке Слонов, устав отлетает У них от зубов, разбей телефон Он не нужен тебе, а то Заберет тебя ФСБ Здесь много героев, фроз в форме гуляют все строями, они всем довольны. чипки много хаб, и есть там кино. Увидеть нам это не суждено. И вот, слава богу, уехали вскоре. Ага. На гору высокую, к барыгам и ворам. Высокая точка, зовут 45. Мы думали, долго здесь будем стоять. Мы лились там в бане, стреляли нечасто. Чаек подавал нам наводчик губастый. Переводчик сирийский привозит покушать огурцы, и помидоры, все, что нам нужно. Нужно. Сигареты, картошка, чаек, шаурма Цена поднимается раз на два Вид открывался на море красивый Идет граница в Турции, в Сирии Намутил кальян, вот это находка Тогда была сделана первая фотка Гора нам как дом, здесь все хорошо Посты под охраной, нельзя взять ее Но вот нам дорогу и снова опять Поедем Пальмиру оборонять мы ехали сутки, руками махали, а местные жители апельсины давали. Всю ночь под обстрелом, уже засыпая, пожали галетов, водой запивая. Пальмира приняла, не очень-то сладко, был бой с минометами вместо зарядки. И вот мы ебашим вторые сутки, миномет не дает нам свободные минутки. Комбат от лица, мух отгоняя, кричит нам, ребята, отбой, огневая. Отъехав на метров 500 и не больше, мы отступили к ангарам. Короче, занимая оборону, не снимая каску. Мы не забудем Первомайскую Пасху Теперь мы в Большом Ангаре живем Когда-то здесь был аэродром ИГИЛ захватил, построив цеха Для минометов и себе для жилья Руины кругом, на горе цитадель Под нею стоит позывной Енисей Забрали КамАЗ, живем как бомжи Кусатый водила, получит пиздец И вот поступила команда отбой Кричит нам сержант с башкой седой Катаемся мы по серии снова Очень далеко от дома родного а -а -а. Очень далеко от дома родного, это Сирия, детка. Да-да, ага, очень далеко от дома родного, это серия детка. Да-да. Угу.